привет гуляем по парку сегодня пройдемся 5-10 минут по парку и выйдем в сторону старого батуми площадь европы сейчас мы в зоопарке с детьми гуляю поэтому, поэтому пройдемся немножечко здесь такой открытый зоопарк Прямо в центре города эти пони Хотя собаки бродячие есть Сейчас дальше историю расскажу За собак бродячих В Батуми это город собак Если например там Италия Мы были в Риме Там город кошек Вася в Риге тоже говорит Кошек полно поэтому вот Рига тоже город кошек а там Греция это кошки Батуми это город собак Кошек практически на улице нет. Вот, но много собак. А в этом году или открыли приют какой-то, или, ну, как говорят. То есть информация, в принципе, в интернете есть. Я а потом загуглил о том, что есть приют для собак новый. то видите, такое озеро. Альянс Привилыч строится. Красивое здание. С левой стороны Бельфинари внизу. Вот этот небольшой. Это Хилтон. Вот, а здесь парк с этой стороны закрытый, там есть и обезьяны, и птички, и белки, овечки, какие-то бараны там, кролики. Вот, так насчет собак. Да, собаки бегают, как-то мне одно время казалось, что вообще их нет на улице, потому что, значит, и приехали китайцы, вот сейчас последние два... 2-3 месяца прям очень все чаще чаще можем замечать на улицах, в гостиницах, вот мы работаем в сфере обслуживания в апартаментах, у нас снимают китайцы недвижимость в аренду, покупают и они там сейчас пару проектов строят, то есть их стало прям вот больше, двадцать, наверное в город заехало, прям это явно видно китайцы делают дорогу уже 6 или 7 лет между Тбилиси и Батуми, автобан, они там через скалы, они выиграли большой тендер на строительство такой большой дороги, вот, а сейчас их не было видно в Батуми, сейчас же они прям массово-массово так прям наплыли сюда, вот, и как-то мы провели параллель с товарищем, он был в Сванете, говорит, что в Сванете всех собак забрали, говорят, что этих собак отвезут в Батуми в этот приют. Я параллельно, знаешь, замечаю, что и в батуме собаки пропали, и тут китайцы заехали, и так волей-неволей как бы начинаешь думать, может это китайцы их где-то себе их там прикупили. Вот, но хотя смотри, бегают, не знаю. На гугле есть, да, приют собачий, ну, а как узнать эту вот информацию, куда они делят этих собак, или как же их, не посчитаешь, ну, но... как бы мысли такие посетили, не знаю, насколько это правда, неправда, может, просто как преувеличение, поэтому не стоит, может, и сильно думать об этом, ну, в общем, мыслишка прошла, такая. Пройдем через парк, О, пойдем сюда. Прогуляемся просто по городу, ничего такого, как и вчера. Кому не интересно, вы можете выключать. Просто обычная прогулка. Сейчас выйдем вот на Мамида Башидзе. Я вам покажу, там месяца два назад обрушился дом пятиэтажный. Очень много СМИ показывало, по интернету гуляло. гуляли видео. Большая трагедия для Батуми Это и вообще для страны. Люди просто погибли. Дети. Вот, выйдем сейчас, покажу место обрушения. А парк хороший, видите, лавочки поставили. Здесь деревянные, урные. Вот, вокруг озера я не показал. А, Где-то лавочек 300, наверное, установили вот в этом парке и рядом. Они подсвечиваются. В них есть розетка. То есть можно... Зарядить телефон, сидя на лавочке. Вот. И они в таком космическом виде. Вот я сейчас покажу одну из таких лавочек. Выйдем. Вот что касается такого благоустройства, а Батуми делает. То есть, в принципе, дороги хорошие, вот тротуары. Вот урных не было вот в таком количестве. Вот Батуми начинает сейчас с мусором справляться. Таким образом, просто расставляя везде урные, А, например, три года назад некуда было мусора выкинуть. Вот видите, лавочка стоит. Вот такого плана. Она не пластиковая. Она смесь бетона с чем-то. Может быть, я не знаю, с резинос какой-то. Вот, но она не пластиковая. То есть такая долговечная. Что касается парка, набережной, то есть в Батуми вообще идеально, очень красиво, травка, газончик, водичка течет, можно подойти попить, то есть пальмы растут, видите, очень много цветов, деревьев, то есть в этом плане классно. Но в Батуми вот в основном такой, как я показывал вчера, вот такие дома старые, пятиэтажные, и в них люди до сих пор проживают, и сносить их, скорее всего, никто не будет, очень мало домов, которые отреставрированы. В основном реставрация касается центральных улиц, но также центральные улицы, которые туристические, вот где мы вчера с вами были, улица Горгиладзе, она тоже центральная, но она как бы центральная для города, не для туриста. Турист гуляет по улице Русавели, по набережной. Вот здесь уже через полторы минутки будем на месте. если Батуми представляем себе каким-то таким ультрасовременным городом, то это вообще не так. Очень много старых построек, которые в таком виде останется. Но это колорит батумский. То есть в этом, в этом его смысл этого города. То есть именно колорит. Когда мы понимаем, что в принципе люди жили так до реформ, а потом реформы, которые произошли во время Саакашвили, они дали возможность привлечь до инвестиции и Построился тот Батуми, который мы сейчас видим на картинках. А это портрет той собачки бородячей, которая проводит людей через дорогу по пешеходному переходу. Она очень умная. И ее нарисовали. Ее местные знают все. Ее подкармливают. Ну, я сейчас не знаю, где эта собака. Поэтому, если вдруг вы желаете увидеть или представляете, увидеть Батуми, да, ожидания ваши такие, что-то ультра красивый город, а то это только со стороны набережной. Если вот мы будем гулять по улицам города, в центре города, мы этого не увидим, а как раз именно нырнем в настоящий Батуми. Вот смотрите. Вот место обрушения. Большая трагедия. Но, опять же, это все связано с самостроем и с такими вещами. Найдены виновные. Видите, да, то есть сверху там тоже был самострой. И вот если посмотреть на здание с правой стороны, то мы здесь видим просто как отдельно стоящее здание. А, видимо, к нему пристроили потом этот участок. В подвале велись какие-то работы и... В общем, это произошло. Страшно. Людей всех выселили. Государство предоставило помощь. Говорят, что не всем еще. и, Ну, то есть, это не быстро. Вот, но людей с этого дома полностью выселили. Наверное, здесь что-то другое построят. Такая печальная история. в Рабатуме. очень жаль. Сходим. Сейчас мы выйдем на центральную площадь, площадь Европы. Там елку установили. Входим к площади Европы. Это, конечно, уже красивая часть Батуми. То есть это инстаграма для, для фотографий то есть вообще просто прийти сюда насладиться э, вот видами вообще супер хорошее место хорошо сделали в принципе батуми вот такой весь будет да они вот по чуть по чуть отреставрируют. Э, есть много домов которые вот стояли нетронуты например вот слева стороны вот этот дом это была аптека сто лет назад и она просто существовала лет 50 эта аптека а потом это был какой-то э, Какое-то какое государственное учреждение, боюсь отвечать, что может быть какой-то музей, может быть, видите, может быть театр, вот, лица такие нарисованы отреставрированные, опять же, вот, но я знаю, что это была аптека, точно, вот, сейчас, а, вот сделали KFC, вот зашли, они сделали KFC, это только-только повесили эти вывески, так выглядит Европа, площадь очень красивое место ярмарка да? и вот видите например да вот возьмем вот э, вот этот дом эту часть и потом прямо девятиэтажный дом видите такой старенький нарисовывается но это колорит вот в этом весь Батуми. тут казино здание высотки все а где-то за углом там старенькие такие потрепанные здания. Вот, например, тоже. Но постепенно-постепенно будет все делаться. Так что так, всех ждем в Батуми с наступающими праздниками. Так, давайте отойдем, отойдем, отходим, отходим. Вот смотри, какая волна идет. Ух, сильная. Отходим, отходим, отходим. Давай, давай, давай, давай, давай. Очень сильный ум. Спасибо.